В ночном авианалете участвовали 6 истребителей F-16 израильских ВВС. Они наносили удары по западным окраинам Дамаска, сами в этот момент находясь на территории над территории Ливана, в воздушном пространстве этой страны. За полтора часа было выпущено 16 управляемых авиабомб. Сирийские ПВО сбили 14. Те, что остались, повредили армейский центр логистики. Три местных солдата получили ранения. Министерство обороны России утверждает, что израильские ВВС создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, которые в момент атаки начинали подготовку к приземлению, соответственно, в аэропортах Дамаска и Бейрута. Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря 2018 года, когда шесть самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам. Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром ХМИМИМ.